Здравствуйте. В эфире программа Особо опасен, и я Сергей Авдиенко. А это значит, скоро прогремят новые выстрелы. Вглядитесь в его лицо. Этот человек особо опасен. Это была программа Особо опасен. Мы рассчитываем на вашу помощь. Смотрите нас и до встречи ровно через неделю. В это же время. На канале.